Для начала я расскажу вам одну историю э, из, из серии Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Э, в этом здании я был, э, значит, э, ну, внутри здания был один раз. Или два, точно не помню. Но оба раза это связано с бегущим городом. Поднимите руки, кто знает, что такое бегущий город. Вот. Он родом из этого, как я понимаю, ну вот здания, или так или иначе, из тусовки, которая связана с Лити. И поэтому часто старт был дан здесь. Вообще, мы там начали ездить где-то в четвертом году на него, и много раз ездили очень. И в Питер, и во много других городов. Одно время я все время здесь, значит, все, все время там в нем участвовал, не знаю, сколько раз. И вот в какой-то момент... Наш самый главный в 2008 году «Бегущий город» у нас была команда «Лягуха-Вездеход», состоящая из четырех человек, очень сильно слаженных. И до этого весной 2008 года мы победили на Москве с отрывом в один час от второго места в категории «Атланты». После этого мы поняли, что мы готовы брать Питер. До этого никогда в истории бегущего города ни одна команда из Москвы не побеждала в Петербурге. Мы были первой командой, которая смогла победить. Была команда Атланта, снова называлась так, Легуха-Вездеход. И стартовали мы вот здесь, внизу, от этого дерева мы получили задание. Вот. И на 18 минут обогнали конкурирующую команду, которая называется «Креветки-краеветки» из Санкт-Петербурга. Вот. И я прям все запомнил. Я все запомнил. Вот сейчас я пришел я все вспомнил, как мы тут грелись после этого там на вот этих лестнице круговой. А еще было награждение. Может быть, даже в этом зале, а может быть, и не здесь даже, точно не помню. Награждение было. Человек очень опаздывал, один из наших. Очень опаздывал. Самолет у него опоздал. И нас уже объявляют, мы выходим, я говорю, ну ты где? Нам вручают наш кубок. Он влетает на сцену и кричит в микрофон, «Спартак, наконец, победил ЦСКА!» В этот день впервые за много-много-много лет в Москве далекий «Спартак» победил ЦСКА в личном матче чемпионата России. Вот, ну, зал немножко как бы развел руками, как-то немножко не то место, где нужно объявлять, что какой-то там Спартак победил какой-то там ЦСКА, да? Вот, но, тем не менее, народ оценил. Так, ну что, АБЦ, да? АБЦ тройки. Вот. Ну и вообще гипотеза АБЦ. А, ну, на, на, начнем мы с, с того, что была такая теорема Ферма, великая, да? Жила-была великая теорема-фирма. Срок жизни у нее был очень долгий, с 1600 до по 1994 год. В этом году она благополучно умерла своей смертью, будучи доказанной Эндрю Уайлсом. Ну, там после некой проверки там находили ошибку, все такое. Длинная история, но так или иначе... Теорема Ферма умерла. Значит, что происходит в математике, если какая-то эпохальная великая гипотеза становится доказанной теоремой? Ее усложняют на общий случай? Ну, тут сложно сказать, что значит общий случай, но ее усложняют. Это верно. Это утверждение верное. Ее как-то усложняют. Ну вообще, как бы жизнь математика, работающего математика, это гнаться за какими-то недоказанными теоремами. Все, он как бы ни, ни, ни больше ничем, по сути, профессионально не занят. Вокруг него бегают какие-то граждане из промышленности, которые говорят, ой, можно у вас вот эту теорему, а вот эту, ой, а для полета самолетов нам нужна вот эта теорема, да? Доберите да берите все, что хотите, да? Но наоборот, никогда не бывает, не, не бывает, что вы пришли из производства и математику заказали доказать какую-нибудь теорему. Он докажет ее все равно для какого-нибудь сферического коня в вакууме, и на этом будет полностью удовлетворен красотой формулировки. А то, что исходная ситуация не имела к этому отношения, это его совершенно не волнует, потому что важна красота формулировки, правильно? Вот. Ну вот, соответственно, математик берет теорему фирма, доказывает ее, значит, коллективный математик такой, доказывает ее 358 лет, после этого коллективная математика ее обобщает. Но здесь есть разные варианты обобщения. Вот, например, есть такой, да? Ну, в такой форме, конечно, э -э ну да, Но, на самом деле на сегодня она все еще гипотеза, называется гипотеза Каталана. Но здесь, значит, естественно, там нужно какие-то дополнительные условия наложить, типа взаимной простоты x, y, z, а также какие-то a, э b, c а, тоже должны быть специальные, вот, потому что в общем виде она не верна, например, 11 квадрат плюс 2 в квадрате благополучно равно 5 в кубе, и к этому мы еще вернемся чуть позже буквально через несколько минут к этому вернемся. Ну, то есть какие-то контрпримеры здесь явно есть, ну и какое-то, видимо, утверждение в общем виде здесь имеется, которое в данный момент э, не доказано. Ну, что типа контрпримеров очень мало, там при АБЦ больше трех, например, их там нет или что-нибудь такое. Вот. Но ну, есть еще какие-то такие утверждения, похожие на это. Например, Y, там, скажем, в степени А, Минус x в степени b равно 1. Назов... Ой, извините, Каталана, все перепутал. Вот это Каталана, и она доказана. А это гипотеза била и она не доказана. А... а это доказано в 2002 году чрезвычайно изощренным образом. А что значит доказано? Что она вообще утверждает? Как вы думаете, что она утверждает? Две степени, да? Две степени в натуральном ряду стоят рядом. Что может утверждать такая гипотеза? Почти. Одно решение все-таки вы, наверное, легко угадаете. 8 9. Да, правильно. Так вот, утверждает она, что из этого следует, что это написано равенство 3 квадрат минус 2 в кубе равно 1. То есть, что y равно 3, а равно 2, x равно 2 и b равно 3. Точка, все. В натуральном ряду никогда в жизни больше не встретится рядом две полные степени каких-то чисел. И она доказана уже, доказана. Вот, но, у, значит, кроме, кроме того, есть какие-то родственные задачи, да? То есть, э, вот то, что я буду сегодня рассказывать про гипотезу АБЦ, это такая великая общая крыша для всего, для всего, что изучается более-менее, там, для половины, может быть, э, может, даже двух третей интересных уравнений в, в области современной теории чисел. Просто, то есть, это... Э, Крыша и для теоремы Ферма, и для всего, что я сейчас написал, и для много чего еще. Вот, ну вот, э, там, что-то такого рода напрямую связано тоже с этой ситуацией. Вот это называется уравнение Пеля. Уравнение Пелля, и его требуется решать, э, значит, при любом фиксированном m его требуется решать в целых числах x и y. Давайте вот здесь тоже проясним, потому что я хочу про, про это уравнение поговорить немножко подробнее. Дело в том, что я, вот про гипотезу АБЦ, гипотеза АБЦ это моя прям вот, я ей ужасно увлекся последние годы. Мне она очень нравится и все вокруг нее очень нравится. И поэтому лекции про нее много разных. Но в том-то и дело, что они немножко отличаются друг от друга. То есть на одной лекции, вроде одно и то же название там, в погоне за тройками АБЦ. Только что я там читал такую лекцию. В этом сам. на дне открытых дверей в школе 2107. Заходите и садитесь на ступени спокойно, вот там вот полный коридор есть, абсолютно пустой. Кроме того, коронавирус убит 24 февраля утром первым залпом. В Москве, да, а в Питере еще Да, в Питере он сопротивляется, он засел в домах жилых и сопротивляется. Извините, я очень люблю черный юмор. Это не значит, что я, как сказать... Ну, в общем, вы поняли. Я, <форонят> я просто очень люблю черный юмор. Вот. В общем, короче говоря... Короче говоря... Э -э я сам себя сбил. А, в э 2.1.07 в школе, да, была тоже про АБЦ гипотезу, но как бы немножко по-другому, в другом ключе. Э -э и... Значит, там я акцент делал, ну и там немножко было все покороче, я думаю, что мы с вами долго поработаем сегодня, да, вечер длинный, еще впереди. Вот, и я хочу вот эту, про это сегодня поговорить с вами подробнее, почему это к кибодь имеет отношение. Так, еще есть чрезвычайно важный класс уравнений, похожих на вот такое. Поднимите руку, кто знает, почему я вот именно семерку употребил здесь, а не какое-нибудь другое число. Поднимите руку, но не говорите вслух. Раз, два, три, четыре, пять, но ну, несколько рук есть. Оставить загадкой или сразу сказать? Значит, это уравнение, решение которого... В, значит, в простых числах, вот если решать его в, оста Ой, простых, в остатках отделения на какое-то простое число, огромное какое-нибудь простое число взять, очень большое, много-много знаков, простое число, и решать в остатках отделения на это простое число, то соответствующее значит, множество решений и связанные с ним хитрые трюки, придуманы еще, внимание, диафантом Александрийским, в районе третьего века нашей эры. Так вот, вот это, вот, э, от, вот это уравнение и его решение в таких системах чисел отвечает за функционирование криптовалюты биткоин. И без этого уравнения никакого биткоина не могло бы и быть. Вот, вот так. Значит, соответственно, если вам интересен биткоин, вам придется изучать арифметику простых на очень высоком уровне. Так устроен современный мир. Понимаете, да, то есть ключ как бы к процессам, которые идут в нашем мире, это математика, ну, более-менее всегда. Ну, я, я, конечно, не имею в виду там социальные процессы, но все технические процессы стоят вот на этом. Хорошо, ну, вот это вот такой некий запас уравнений, и во всех случаях речь идет о каком-то трехчленном соотношении, да, то есть когда что-то плюс что-то равно что-то. Ну и поэтому общая крыша, неудивительно, что общая крыша для... Мне кажется, я видел где-то другого цвета фломастер, или я ошибся? Тут очень-очень много черных, наверное, ошибся. Ну ладно, тогда, тогда вдруг... Но если кто-то присутствующий преподаватель, и у него есть цветные фломастеры, швырните в меня. Давай. Нет, Не сейчас пишет, сейчас, да? Ну ладно, если что, я поймаю, я вратарь. Я, я смогу поймать. Итак, поехали. О! <связывая> можно, можно кидать. Можно кидать по одному, только кидайте по одному. Все мячи сразу я не смогу поймать. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Я верну, правда, они немножко поизносятся. Там есть и... Есть все, как бы, все уже. Весь, весь набор четырех красок, которых, как доказал Дигрей, в восемнадцатом году недостаточно для покраски всей доски. Да. Вот. Итак, и так, и так, и так. Блин. А, ну ничего, ничего. Э, все равно попробуем. Итак, формули, формулирую гипотезу А, пока в таком виде, как бы это сказать, в, в ущербном виде, то есть в таком, которое, которое требует объяснения. Она начинается с удивительно общей фразы «пусть А плюс Б равно С». Вот такая вот гипотеза, да, которая что-то дерзает утверждать про любую ситуацию, когда сумма двух чисел равна третьему. Ну, здесь, соответственно, понятно А, В, С, а целые, положительные, ну или, можно сказать, натуральные, если не включаться в холивар, начинаются ли натуральные с нуля или с единицы. Так... Соревнования фломастеров, да? Взаимно... Взаимно простые... О, а тут еще стиралка. Опа! Так, а я э, в совокупности? Или, или попарно? А? Мы видим, что они по бабушке. Но, понятно, что если эти три числа взаимно простые а в совокупности... Вот, галерки, галерки, галерки, да, понял. О, здесь яркие мне дали, ребята. Этот яркий, да? И еще один. Ой, а этот то не успел видеть. Так, ага. Сейчас посмотрим, посмотрим. О, да. А так видно? Нет, все равно не видно. Надавить, попробуем. так, надавить, да. Так вот, и, и, вот если А плюс Б равно С, да? то из э, того, что они в совокупности взаимно просты, следует, что они и попарно взаимно просты, Правда, да? Надо ну, это так, сверение часов, да, очевидно. То есть, если у, у каких-то двух будет общий делитель простой, то у третьего тоже будет то же самое. Поэтому они уже в совокупности не будут. Поэтому я просто буду писать в дальнейшем взаимно простые, и все, не указывая, как именно, потому что это эквивалентно. Так вот, пусть, пусть А плюс B равно С, где А, Б, С целые, положительные, взаимно простые в совокупности. Тогда... Тогда c почти всегда, тогда почти всегда c будет меньше, чем некоторая странная величина r от a, b, c. Здесь надо объяснить, кто такой r, да? Для того, чтобы объяснить, кто такой r, попробуем зеленым. О, зеленый, кстати, неплохо пишет, да? r от натурального числа n равно p1 на p2 и так далее на p где n равно p1 в степени альфа 1, p2 в степени альфа 2, так далее p в степени альфа l, разложение его по основной теореме арифметики. То есть согласно основной теореме арифметики Любое натуральное число единственным способом раскладывается произведение простых с точностью до перестановки множителей. Если теперь мы сгруппируем эти простые так, чтобы они были в степенях различные, то получится, что для любого натурального числа есть такая запись, и она единственная. Для каждого натурального числа есть такой вот. Ну и мы сопоставляем натуральному числу а, так называемый радикал. радикал. А, Числа n, который равен произведению простых, просто по одному разу входящих вот в это разложение, простых по одному разу. Так вот, оказывается, что в каком-то смысле почти всегда, в каком придется уточнять, c будет меньше, чем r от abc, чем радикал произведения. Но вот прежде чем я уточню смысл э, слов «почти всегда», ну, сразу же для тех, кто встречался с термином почти всегда, как с термином, что почти всегда означает всегда, кроме конечного количества исключений, да, это не тот случай. То есть я могу предъявить бесконечное количество исключений и сделаю это чуть позже. Но пока давайте просто попробуем пощупать вот это, пощупать эту гипотезу, да, пощупать ее. Ну, вот, например... Вот эта тройка, она является опровержением, если бы я просто написал, тогда c меньше, да? Вот эта тройка, она, вот это утверждение опровергает. В самом деле, чему равен r для этой тройки? Вот этот вот радикал. 110. А самое старшее число равно 125, но чуть-чуть, но больше. Опровержение. Ну, также, на самом деле, та самая тройка, которая была исключением вот сюда. 1 плюс 2 в кубе равно 3 квадрат. Тоже является опровержением. Согласны? Тоже является опровержением. Так. Ну и, э, наверное, имеет смысл понаугадывать некоторое количество опровержений. У нас большая доска, и можно довольно долго... Не стирать ничего с нее. У меня вот здесь есть несколько опровержений, но давайте прежде всего выпишем те, которые приходят на ум. Итак, вот у нас уже одно вот такое опровержение. Радикал равен 6. Одно вот такое. 11 квадрат плюс 2 квадрат равно 5 в кубе. Радикал равен 110. Тут 6 меньше 9, тут 110 меньше 125. Кто еще? Поднимаем руку, называем тройка. АБЦ. Да, такая ситуация называется тройка АБЦ. Опровержение, значит, опровержение, любое опровержение, называется тройкой АБЦ. И вот самое интересное, что есть вообще из простой, легко доступной математики в настоящее время, это искать тройки АБЦ. Там самые разные приемы применяются из очень красивых других областей математики для создания троек АБЦ. Ну вот часть из них я сегодня прям покажу. Вот, но давайте пока просто кустарно поищем ситуации, когда у нас нарушается это неравенство. 3, 4, 5? Нет, потому что радикал равен 3х2х5 30, и он больше, чем 5. Тоже нет, радикал равен 6. 1, 1, 2. Ну, да, радикал равен 2. Ну, можно сказать, да. Ну, давайте так. Э, вот так, и тогда нет. <вын upgrades> <сор> я хочу, чтобы было строго больше, потому что я потом введу... Что-что? Они, они же должны быть взаимно-простые. Как мы можем сказать один-один? Ну, один, один, ну как бы они взаимно-простые, к сожалению, 1, 1, 2. А в остальном, конечно, одинаковые больше никогда не будут. Да. Но ну, это такой вот неприятный такой, ну, случай, который лучше проигнорировать. Давайте еще. Еще. Кто может угадать еще какую-нибудь небольшую по размеру тройку АВС? Из вот не получается. 16, 9, имеет r, равное 30, а c, равное 25. Но, тем не менее, где-то недалеко живет что-то. Ищите у каких-то степеней, в районе них. Ищите у степеней. Они в сумме не дают. Нужно, чтобы А плюс Б было равно С. Но кто еще поймает -нибудь, какую нибудь выводит какую-нибудь троечку? А? Кто выводит? Кто выводит тройку? Возведите вот это вот в квадрат. 9 в квадрате это 3 в четвертой, правильно? А это 1 плюс 16К. Потому что 1 плюс дважды 8 плюс 8 в квадрат, да? 16 в данном случае умножается на 5. И получается вот такая ситуация. И она, конечно, тройка АБС. Ибо r тут 30, тут только 2, 3 и 5 включаются в эти самые простые. И это меньше, чем 81. Еще кто придумает? Может быть, 7 квадратик в квадрате плюс 24 в квадрате равно 25 в квадрате, нет? А, так, а вот это, кстати, очень интересно. Я об этом не думал. Сейчас проверим. 7 квадрат плюс 24 в квадрате, это у нас... 2 в шестой, да, на 3 квадрат, правильно? А, правильно говорю, да? 24 в квадрате. 24 это 3, 3 умножить на 2 в кубе, да, значит 3 квадрат на 2 в шестой. И это равно чему? 25, 25 в квадрате, то есть 5 в четвертый. Да наверняка это тройка АБЦ. Наверняка тройка АБЦ. Да. Дважды, трижды, пять, три. Да, конечно, 210, вон. Спасибо огромное. Я, между прочим, как-то его, ну, понятно, что есть каталог там всех троек, но вот я так наизусть его не помню. Очень хороший пример. То есть все-таки все из теоремы Пифагора кое-что вытащить можно. 2 в шестой на 3 квадрат равно 5 в четвертый, радикал 210, и он меньше, чем 625. Да? Да? Да. Тройка, да? 2 в 6 равно 1 плюс... Э, э, да, сейчас... Да, тройка, тройка. 1 плюс 3 квадрат на 7 равно 2 в 6. Радикал равен 42, и он меньше, чем 64. Точненько. Так. Еще... 5 в 3 плюс 4 равно 27. Суперская тройка. Суперская, это я помнил. Очень красивая. r равно 30, и это меньше, чем 128. И, по-моему, с r равно 30, это самая большая тройка. По-моему, если я не ошибаюсь. То есть с радикалом 30 больше нет. Но у меня тут еще куча там всяких, э, всяких примеров. Есть э, очень на грани, но все-таки 3 в кубе плюс 5 равно 2 в пятой. r все еще 30, а это 32. 32. Ну, такая слабенькая, да, вот это, конечно, гораздо сильнее, да, это круче. Вот, да, и есть, ну, есть такие отдельные какие-то, которые можно тем или иным методом угадать. Но вот отдельный вопрос, как вообще эти тройки получаются? Давайте этот, как это, гербарий, гербарий на этом завершим. Но э, все-таки, э, пожалуй, я напишу какие-то совершенно невероятные, которые... Я не про все помню, как они получались, не про все помню, как они получались. Ну, понятно, что можно просто загнать перебор, полный перебор всего. Вот. А, но бывают случаи, когда перебор, а, когда перебор, значит, это самое, не нужен. Они из каких-то других идей возникли. Но вот про эти идеи я сегодня порассказываю. Так. И еще, пожалуйста, если я забуду доказать теорему Ферма, исходя из гипотезы АБЦ, то напомните мне. Она в одну строчку доказывается, исходя из, одно, одного из од, од, од, од, одной из формулировок. Так, ну и пока здесь хватает еще места, напишу а, пару гигантов. Значит, ну, вот, вот, это, вот это очень хорошая, кстати, тройка, там, там по-моему, очень хороший разрыв между а, тем и этим. Видите, да, то есть здесь а, 2, 3, 7, 5, то есть, соответственно, а, R все еще 210, да? Представляете, а это, ого-го, да? Это 625 на 7. Ну, что-то там 4000 с чем-то, короче. Разрыв очень большой. Вот, так, ну и, ну и, ну и, ну и, ну и, конечно, вот, значит, так, про 41, о, так, 1 плюс 2 в десятый. Равно 5 квадрат на 41. Есть такой вариант. Ну и, наконец, эм, наконец э, я не могу не указать тройку, которая выглядит следующим образом. А, еще целых две укажу, и потом уже будем обсуждать. 181 квадрат плюс 7 равно 2 в 15 И, а, и, и, и, и, Значит, где моя самая главная, это куда я ее засунул? Самая-самая-самая главная тройка АБС. А, самая главная тройка АБЦ. 23 в пятой равно 2 плюс 109 на 3 в десятой. Вот эту надо было бы обвести красным. Она в некотором точном смысле тройка чемпион на сегодня. В каком, я потом скажу. Значит, я потом объясню, как вообще, чем меряются тройки АБЦ. Да? Как, как бы в каждом соревновании нужно оговорить, чем люди меряются. Да? Что у них как бы вот, становится больше у кого-то, у кого-то меньше. Вот, в данном случае есть тоже некий показатель для каждой тройки свой которым эти тройки меряются. И вот в этом, в этом показателе вот это чемпион мира на сегодня, мировой рекорд на сегодня. Но это не значит, что дальше изменится ситуация, не изменится ситуация, может быть и изменится. Итак, но давайте. Первым делом я хочу предъявить некоторую серию, бесконечную серию АВЦ троек. Бесконечную. То есть я хочу сказать, что в этом... А в этой формулировке нельзя понимать почти всегда, как всегда, кроме конечного количества исключений. Для этого мы будем решать вот такое уравнение в целых числах. y квадрат минус 2x квадрат равно плюс минус 1. Это уравнение Пелля. Уравнение Пелля. И кое-что про него установим, Поймем. Ну, я не, не совсем все расскажу про него, но по крайней мере того, что нам надо, нам хватит. Итак, понятно, что в этой ситуации мы имеем дело, ну, скажем так, почти стройкой bc точно, стройкой bc, если повезет. Почему? Потому что давайте посмотрим. Мы сравниваем, значит, y квадрат, ну или 2х квадрат. Они на плюс-минус 1 отличаются, да, то есть, как бы это, это не важно, какой из них брать. Мы сравниваем с произведением с r от 2x квадрат y квадрат. А как эту ситуацию можно улучшить? Это r от чего? 2xy, потому что у нас, у нас от степеней r не зависит. Снимаем степени, простые, это в наборе те же самые в разложении. Да? Поэтому r от 2xy, но, но r от 2xy, а, ну, как бы, да, это же меньше или равно, чем просто 2 х Ну, потому что радикал, это когда я снял все степени. А, соответственно, число не могло увеличиться. Оно могло либо уменьшиться, либо оста остаться таким, как оно было. Вот, значит, соответственно, я попытался однажды воспользоваться стаканом, начал наливать, а он взял и а опрокинулся. С тех пор я не пользуюсь стаканами, извините. Я человек в этом плане как бы мнительный. Если он один раз опрокинется, значит, он другой раз тоже опрокинется. Правда, можно попытаться другой рукой держать его, но это как бы... Вот. Итак. То есть, а радикал не превосходит 2ху. Но смотрите. Как бы это сказать? Ну, тут у... это примерно... Что такое у квадрат, да? У квадрат... Это как бы y умножить на y, а y это примерно x корней из двух, да? То есть это примерно корень из двух на x y. Ну вроде как больше, но стоит стоит x sub четным. Как все, мы получили тройку abc, потому что если x четное, то тогда еще одна двойка отсюда вылезает и уже там все четко получается, что это строго меньше. Вот, то есть при Четных x Решение уравнения x квадрат минус 2y квадрат, ой, наоборот, да? y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1 будет тройкой ABC. Тройкой ABC. А теперь, внимание, я сейчас вам выпишу бесконечную серию этих решений, каждое второе из которых будет четным. Алексей Владимирович, Я. Почему y в квадрате 2. Примерно. Потому что это же, ну, как бы, грубо говоря, огромные числа, и они отличаются на единицу. Значит, y квадрат примерно 2x квадрат, а не соседи. Ну, извлекаем корень и получаем. Ой, а что я... Нап... Да, все, корень из 2 на x, да, все правильно. Mm -hmm. Вот. Ну, а как только x четное, уже все. Здесь у меня просто вылезает моя столь доглажданная еще одна двойка. Более того, если x не, скажем, не просто четное, а оно делится на 2 там в 5, 2 в 6, то постепенно у меня э, r от, от этого y квадрат, оно отстает, отстает и отстает. То есть, если, например, мы сможем... Доказать, что э, бесконечное количество решений, э, в которых x там, делится на любую, наперед заданную степень двойки, то мы докажем, что не просто бесконечное количество контрпримеров, но бесконечное количество контрпримеров, в, э, в которых отношение c к r от abc, ну, как бы, оказывается, неограниченно растет. То есть здесь вот даже, даже условия про то, что там отношения будет не больше чего-то, это все неправильные формулировки. Правильную я приведу чуть позже. Но прежде все-таки я хочу показать красивый трюк. С решением этого уравнения. Так, угадываем самое маленькое решение этого уравнения. Хором. Отлично, да. Один в квадрате. Минус 2 умножить на 1 в квадрате равно минус 1. Ну, не поспоришь, не поспоришь. Теперь я беру и из этого решения составляю такое выражение 1 плюс корень из 2. Имею право, ну, имею право, да? А теперь я его возвожу, например, в квадрат или в куб. Ну, чем с раз, раз, раз, Возвожу... Uh, привожу подобные так, чтобы целая часть была отдельно, и все, что стоит при корне из двух, тоже было отдельно. Какое у меня получится выражение? 3 плюс 2 корня из двух, кто-то сказал из зала, прям сразу даже. <coughs> так, возьмите <x> равно, <coughs> ой, возьмите y равно 3, а x равно 2, что у вас получится? Ага, вот это вот получится, да? Один. Так, очень интересно. А если в кубу взвести что у меня будет? Это уже нужно, как это сказать, немножко поднапрячься, да? Молодец! Ну и вообще, если старое было, вот, скажем, у меня было старое это y плюс x, корней из двух, то умножая его, то есть, ну, как бы если какая-то степень была, и я снова, да, снова умножаю, то получается у меня y плюс 2x, да, плюс x плюс y, корней из двух. То есть я э, на следующей стадии со старым решением я делаю следующее. Вот у меня было x, y, и оно превращается в x плюс y, запятая, а, запятая а, 2x плюс y. Вот. Ну и у меня получается вот, бесконечная какая-то последовательность чисел. Но почему я утверждаю, что все они обязательно будут решениями? В данном случае мы видим, да, в лоб проверяется 7 квадрат минус... Дважды 5 квадрат минус 1. Но почему дальше так будет? Давайте докажем, строго докажем, да? Доказательство. Можно было бы по индукции из этой формулы, но это не наш путь, это некрасиво. Доказательство должно быть красивым, великолепным. Вот я сейчас вам приведу великолепное доказательство этого факта. Итак, бином Ньютона. 1 плюс корень из 2 в n. Ньютона, помните? Сейчас раздастся голос, конечно, помню, c из n по нуля, да, там плюс. Но вот на самом деле мне этого вполне достаточно. Мне не нужно даже знать значение коэффициентов. Это c из n по нуля плюс c из n по единице корень из двух, плюс c из n по 2 на что? На 2. Плюс c из n по 3 на что? Да, то есть два корня из двух, да? Плюс c из n по 4 на 4, плюс так далее. Хорошо. Обозначим это за допустим альфа плюс бета корней из двух, то есть соберем соберем внутрь целого числа альфа все появления корней из двух в четных степенях, что снимает их корневую природу, да, что превращает их просто в целое число. это соответственно вот это вот это и так далее через один. А β, это, соответственно, вот это, вот это и так далее. тоже через один, ну вот, как бы при корне из двух стоит некоторое тоже целое число. Вы согласны, да, с этим? Пока я ничего умного не сказал. А если я один минус корень из двух возведу в степень n, то что будет меняться? Знак будет. Что? Знак, будет меняться. Знак, да? То есть c из n по нуля... Минус c из n по 1, корень из 2 со знаком минус, потому что... Потому что... Минус 1 в первой степени, да? Но на сразу, на следующем шаге минус 1 будет во второй степени, не так ли? Согласны? А на следующей... Определение. А? О, кто-то уже догадался. Где? Поднимите руку, кто догадался. О, молодец, да. Молодцы. Вот. Значит, итак, минус c из n по 3 на 2 корня из двух. Я вот что хочу сказать. <coughs> ну, давайте еще один напишем, c из n по 4 на 4, минус. Что здесь, <coughs> очевидно, наблюдается? Что четные степени знак не меняют, потому что минус единица в четной степени равна плюс единице. Но именно четные степени приводят к двойке без корня, правильно? То есть те, которые относятся к альфе, они все остаются с плюсом, а к бете с минусом. Всюду минус. То есть там, где корень из двух, там где корень из двух не хватает пары, там нечетное количество, и там минус единицы тоже пары не хватит. Поэтому они все будут с минусом. Поэтому а, вот надо просто это представить себе, что это будет равно альфа минус бета корней из двух И все. Но! Но тогда, с одной стороны, альфа плюс бета корней из двух умножить на альфа минус бета корней из двух. С одной стороны, это, соответственно, 1 плюс корень из 2 в n. -ной умножить на 1 минус корень из 2 в n, правильно? Да? А с другой стороны раскладываем скобки, это альфа квадрат минус 2 бета квадрат. Согласны? А это что? Это 1 плюс корень из 2 умножить на 1 минус корень из 2 в n. Что это? Минус 1 в n. Теорема доказана, это всегда решение. Да. А другие решения у этого не есть? Нет, но это примерно лекция для доказательства нужна. Ну или пол лекции. Теория групп там, э, ну, в общем, короче, доказывается, что эта группа, что эти решения образуют группу, и она изоморфна целым числом, но у нее как раз вот это образующее. Ну, это так вот вкратце. Вот. Значит, соответственно, мы получили бесконечное количество решений, но мне нужно что? Мне нужно доказать, что еще и они как бы чередуют. Ну, делимость, чтобы это, значит, каждый второй раз в это будет делиться на 2. Вот это мне нужно, потому что тогда я все докажу. Если это делится на 2 через раз, у меня бесконечное количество делящихся на 2. И, соответственно, бесконечное количество Ебать гипотеза bc. Ну, это проще всего сделать так. Нужно просто, эм, значит, нужно просто проследить вот за тем, что происходит по вот этим формулам. Мы же знаем, что на самом деле вот это отвечает вот этим формулам. Да, Новая тройка вот так выглядит. Только по модулю 2 просто, да, сделать это. Запустить по модулю 2. Нечет-нечет. Следующее будет, соответственно... А может через три, сейчас посмотрим. Ну, в общем, они будут повторяться все равно. Значит, нечет-нечет. Следующее будет чет-нечет, да? А дальше. Значит, если чет-нечет за основу, то... нечет а... Тут что надо посмотреть? Нечет, да, опять? А, ну все, нет, все. Поехали, цикл. Нечет-нечет, чет-нечет. И снова нечет-нечет, чет-нечет. Поэтому действительно каждый второй раз она будет делиться на 2. Вот это вот икса. Ну и у нас стройки abc, вот их уже бесконечное количество. Из, из уравнения пели. Более того, на самом деле, двумя разными способами можно убедиться, что отношение c к R от abc вот это отношение, оно неограниченно растет, оно будет стремиться, ну, как бы оно, оно, оно не имеет границы, а, не стремится к бесконечности, но на некоторой последовательности тройка bc оно будет стремиться к бесконечности. А, первый способ такой, рассмотреть вот эту арифметику по модулю 2 вкатой, просто вот в лоб, и по индукции доказать, что каждый 2 вкатой шагов будет делимость на 2 вкатой. В принципе, это вполне разумный путь, и тогда у вас, как, как, как только у вас вылезает 2 в у вас, соответственно, вот в этом отношении тоже вылезает 2 вкат, ну или в вкат минус первый. А второй путь, это вообще, он совершенно королевский, царский. Это написать уравнение y квадрат минус 2 в и x квадрат равно плюс-минус 1, и тоже доказать, что у него есть хотя бы одно, а следовательно, и бесконечное количество решений. Но это такая целая наука, поэтому ограничимся вот этим скорее, более простым. Ну, в общем, явно требуется какое-то уточнение. Теперь я буду все стирать. Хорошо? А вы пока думаете, какие вопросы задавать, потому что э, сейчас я все сотру и забуду, о чем говорил сразу же. Ту же секунду. Пока задавайте какие-нибудь вопросы. Но я, я забуду, о чем я говорил, но я помню, о чем я собираюсь говорить. Вот. Это я помню. Я забываю только, когда я уже проговорил, тогда я забываю. Определение, Определение обязательно, да. Ой, да, конечно, гипотеза АБЦ. И сейчас мы его э, уточним, уточним вот здесь. <клёх> <клёх> да, домашнее задание. Вот, пока я не стер. Вот эту тройку возведите в катую степень и получите альтернативное, гораздо более простое. Доказательство бесконечности опровержение КБЦ и более того с отношением тоже стремящимся к бесконечности. Да, да, да. Можно это сохранить тоже, кстати. Итак, на самом деле возводя вот эту тройку э, в, во все целые степени. Можно убедиться, очень просто убедиться в том, что абц троих бесконечное количество, и что отношение цэк Р тоже стремится к бесконечности, можно было бы и так делать. Но так я делал уже в школе 2.1.07. И кроме того, как бы, ну, такая вот лекция, вот наконец, наконец, мы общаемся очно, да? Я в 2020 году в Питере был один раз. Это полный позор. В любом другом году я был два и более раза. А в 20-м только один раз. Из-за этого. Вот. И там какие-то лекции отменились, у меня как раз вот только началось. И, и вот, наконец, мы можем нормально общаться. И, соответственно, я захотел вам вот это показать более сложно. Я стараюсь, я стараюсь. Но вот как бы это самое, да. На самом деле, в следующий раз я буду 18 апреля, но пробегом. А, но вот там днем будет некое мероприятие, я просто не знаю... Еще не понял, насколько всех можно вообще подряд звать, потому что если я прямо сейчас всех присутствующих позову, а там вроде это на Невском такая маленькая-маленькая коморочка. Вот. Но с другой стороны, середина дня, фиг, фиг знает. Но вы следите за объявами, все равно как бы вы знаете, мои ресурсы знаете. Если они всех позовут решаться, то это будет написано ВКонтакте. Типа приходите все. <фиг> так, <фиг> это тоже можно стереть, это можно стереть. Это, то есть просто на самом деле э, цель приезда 18-го другая, то есть это, это как бы заодно я туда забегаю, а цель это дать интервью некому образовательному порталу, я не помню, как он называется, где-то на севере Питера в районе проспекта просвещения. Какой-то образовательный портал. Вот, ну еще может к Дим Юрьевичу Гоблину загляну, а то я хотел сегодня, а он за заболел, взял и заболел, и сегодня я к нему не заглянул. Так. Итак, вот теперь уже без дураков, строгая формулировка. Так, перед этим определение. Качеством или по-другому фактором. Тут вот нету еще устоявшегося, <coughs> устоявшейся терминологии, нет. В некоторых статьях качество написано, quality в некоторых там фактор. Ну вот непонятно, как переводить. Значит, качеством или фактором. Тройки АВС называется логарифм С по основанию R от ABC. А, ну вы поняли. Это оно, которым меряются. Вот оно. Вот эти все тройки мы будем, мы не будем брать. Разность, не будем брать отношения, а будем брать логарифм. Значит, у всех этих троек есть какой-то свой логарифм. Все они больше единицы, потому что по условию тройка АВС, это когда С больше, чем АВС, что эквивалентно тому, что логарифм больше единицы. Так вот, это самый большой логарифм, который сегодня известен среди всего вообще множества троек АВС на сегодня открытого. И равен он 1.6, 2, 9, 9 и что-то такое. Но не в периоде. Так вот, гипотеза АБС, Гипотеза АБЦ заключается в том, гипотеза АБС Для любого эпсилон больше нуля существует конечное, вот теперь уже по-настоящему конечное, число троек а плюс b равно c ну там вот соответствующими взаимно простыми да там все такое а, таких что качество тройки ну перепишем еще раз логарифм r от ABC c c c по основанию r больше 1 плюс эпсилон Итак, гипотеза АБЦ утверждает, что в отличие от ситуации, когда мы смотрим а на отношение С к РАБЦ, ну и тем более на разность С и РАБЦ, если мы смотрим на логарифм, то он вжимается в землю. В любой серии, известной на сегодня, логарифм стремится к единице. И, соответственно, для любого эпсилона вот гипотеза состоит в том, что ну, для любого ε только конечное количество. Ну, например, я подставляю, там ε равно 0,1, да? Значит, я ищу тройки качества больше, чем 1,1. То есть, когда вот это произведение простых в степени 1,1 все еще меньше c. Вот таких троек будет конечное количество. На сегодня их там известно, допустим, несколько тысяч, может быть, может быть миллион. Я, я точно не помню, точно, сколько, потому что для 1,1 их еще много. Для 1,2 их уже меньше. Для 1.3 еще меньше, для 1.4, для 1.5 существует, кажется, 14 на сегодня троек с качеством превосходящим 1.5. А для 1.6 их просто ровно 2. Вот это и, кажется, вот это. Но точно не берусь сказать. То есть, по-моему, вот это второе место. Если я не ошибаюсь, вот это вот второе место, а это первое место. Вот. Ну и понятно, что мы тем самым можем, как бы, если эта гипотеза верна, мы можем выбрать, ну там при каком-то данном фиксированном эпсилон, взять все тройки АБЦ, которые нарушают его. Ну среди них самый большой взять фактор. И вот это будет самое высокое качество вообще всех троек АБЦ, присутствующих во всем натуральном ряду до бесконечности. Ну и как бы сильная версия Гипотеза АБС звучит так. Ну не то, что сильная, альтернативная версия. Альтернативная версия а, она звучит так: не существует троек качества выше двойки, даже равной двойке. То есть что для любой ситуации А плюс Б равно С при взаимно простых целых положительных АБС имеем с меньше, чем R от ABC в квадрате. Вот в такой форме она появляется в детских книжках некоторых. Чтобы не объяснять с этими логарифмами, да, тяжелыми для детей. В такой форме она может быть объяснена в пятом классе. Не существует. Ну, в пятом классе вы объясняете теорему арифметики и тут же говорите. Вот так гипотеза ABC. Вот доказывайте, сидите там. О, за, задание. Задание вам надо, да? Вот. Гипотеза ABC в такой форме, что при... Ситуация a А плюс b равно c со взаимно простыми целыми положительными ABC C, С. никогда не превосходит квадрата произведения простых чисел, входящих в А, В и в С. И из этого варианта гипотезы ABC в одну строчку следует великая теорема Ферма. Показать как? Покажу, но позже. Но я вам это, это обязательно покажу, это я вам обещаю. Вот, без этого не уйдете. А пока я хочу рассказать о некоторых еще методах, вот какими получены в том числе некоторые из этих троек. Значит, ну вот я вот этот, про эту тройку, я не могу сказать точно, что она впервые была получена этим методом. Наверное, перебором она была получена раньше. Но идейное ее происхождение, наверное, напоминает вам одно из уравнений, которое я до этого написал. Какое? Биткоин. Правильно. <свят> вот, значит, есть суперметод, который очень глубоко разработал Ван дер Хорст в своей магистрской диссертации магистерской. Вот. Впрочем, на вот эту ситуацию я совершенно случайно наткнулся сам. Значит, я искал. Я искал э, какие-то целые решения у этого уравнения, ну, как бы это сказать, что-то мне не угадывалось целое решение, а потом я вдруг угадал одно в кавычках целое решение, такое как бы целое, но не совсем целое. Э, ну, как, этого достаточно для квеста или что-нибудь подсказать еще? У этого уравнения есть некоторое целое решение, но оно не совсем как бы целое. Ну, не Точно! Какое? Этого достаточно. Дальше очень просто догадаться. Достаточно догадаться, что нужно в Гауссову смотреть. 8, 8. Молодец. Х угу. равно минус 2, y равно и. Минус 2 и... Шикарная целая точка на кривой биткоина. В самом деле и в квадрате равно минус единицы. Минус 2 в квадрате равно минус 8. Прибавляем 7. Вуаля. Минус единица получено. А теперь я применяю к этой точке ровно то, что делают на кривой биткоина. Там сложение точек так называемое, есть арифметическое, которое придумал диафант. Но я сейчас подробно... я эм, Говорить не буду. Есть такое, понятие, а, есть такое понятие арифметическое касательное. Алгебраическое касательное. Алгебраическое касательное. Что такое алгебраическое касательное? А, ну, что, что, что вообще такое касательное кривой? Вот что я делаю, когда я провожу кривой касательную через какую-то точку, вот в обычном смысле, в вещественном, без, без прибамбасов комплексных. Я беру производную, да? А если я вот как бы еще такой дурак, не знаю производных пока вообще. Вот смотрите, какую из этих прямых я возьму? Которая касается, да? Ну а как это это... Вот, вот, вот, вот эта идея, что если я из точки на кривой стартую, я же могу вот в таком виде, да, написать... А, значит, t умножить на ну, V, например, и Y0 плюс t на W. То есть я запустил вектор, вот такой вектор V w, да, запустил. V, w. А, и умножил на t, да, вот у меня получается прямая. Прямая это что такое? Это вот я x0, y0 взял, да? И запустил вот так вот на t умножил вот это все на положительное, на отрицательное. Вот у меня вышла прямая, да? Ну и вот есть. Понятие алгебраического касания. Алгебраическое касание — это когда я подставил вот эти два вот сюда, ну, получилась какая-то задница ужасная, да? Там что-то в квадрате равно 7 плюс вот это, возведенное в куб. И я там, первые слагаемые уходят, с коэффициентом t что-то будет с t в квадрат и с t в кубе. Так вот, если то, что с коэффициентом t обнулилось, то это называется алгебраической касательной. То есть при некоторых v и дубль 2v при одних и только одних это легко проверить, начинается все с t квадрат. И тогда остаются только два слагаемых с t квадрат и t в кубе. Но тогда t квадрат сокращается, остается линейное уравнение на t. Мы решаем его и получаем третью точку пересечения с кубической кривой. Вот кубические кривые устроены так, что если, ну как бы. Ну, если взять вот так. Ну, для, для вещественных нужно, чтобы повезло, для комплексного всегда так будет. Касательной еще ровно один раз пересечет кривую. Но вот для комплексной касательной получается пересечение в точке с координатами 181и, а х минус 2 в пятой. Просто вот так случайно взяло и получилось. Наобум, на ура. Взяло и получилось, что касательное, вот такой вид имеет, значит, соответственно, подставляем 181 и в квадрате, это минус 181 в квадрате, это минус 2 в 15 и плюс 7. Ну, кидаем это туда, это сюда, и получается 2 в 15 равно 7 плюс 181 в квадрате. И тут очень хорошее качество, выше чем 1 и 3 в этой тройке. Так, можно, наверное, ненадолго прикрыть, да, чтобы не проветрить, чтобы никого не... чтобы никто не слег с несуществующим... с несуществующей болезнью, да. Нет, или не... За... Сейчас. Я знаю. Ведь как бы нужно с одной стороны закрыть, с другой стороны открыть. Значит, нужно сделать наполовину. Вот так. Правильно, да? Может, какой Или вот пенал может быть, да. Сейчас или, или может быть сейчас мы вот так вот сделаем, вот так, да? Вот. Так. Ну вот. Да, да, да, да, да, да. Сейчас я возьму черный. Черный, да? Нет, у меня был какой-то более черный. Вот этот, да? Вот. В общем, чувак по имени Вандерхорст написал y в кубе равно x кубе плюс k и стал экспериментировать при разных k и получил кучу, кучу новых троек abc И очень гордо этим защитил диссертацию. Вот. А у него очень интересно, кстати, там очень много вычислений таких. Значит, это где-то в районе 10 годов. Вообще есть тусня ABC-Home, такой телеграм-канал. Там, по 200 тысяч что ли значит, присутствует человек в мире. И все они как безумные, значит, радуются каждой новой серии, бесконечной серии АБЦ троек. Ну, интересно, естественно, бесконечная серия АБЦ очередная. Но какая-нибудь тройка вот такого размера, конечно, тоже интересно, понятное дело. Вот, так вот, я хотел рассказать о том, во-первых, как великая теремофирма выводится, да? А во-вторых, каким макаром получено вот это? Правильно? Ну что, начнем с чего? Фирма. О! Инновационные окна открываются на... Пусть... Пусть АВН плюс БВН равно СВН. Не переживайте, мне вот этого хватит. Я только хочу напомнить, что теорема Ферма при n равно 2, 3, 4 и 5 была доказана еще в 1820 году. Вот это Эйлер с единственной в истории жизни Эйлера ошибкой в математике, которую потом исправили. Эта Ферма сам оставил доказательства, бесконечный спуск. Это Ламе, оно очень изощренное, но пару-тройку лекций как бы на мехмате МГУ нормально. Это очень изощренно. То есть за одну лекцию его рассказать невозможно, поэтому у меня нет такой лекции, теремофирма при n равно 5. Но в курсе эллиптические кривые, которые я когда-то читал на физтехе. Ой, нет, диафантовое уравнение. Там было доказано. Я доказал в общих чертах при n равно 5. Но ну, ну это ужасное просто. Очень зубодробительно. То есть я хочу сказать, что вот это будем считать, что уже известно. Соответственно, великую теремофирма надо доказывать для 6 и более. Итак, пусть a в n плюс b в n равно c в n. Ну понятно, мы считаем, что сокращаем все общие простые делители, да, то есть тоже взаимно простые. А, В, С взаимно простые. Тогда, соответственно, А, В, Н, Б, В, Н, С, В, тоже попарно взаимно простые. И применима гипотеза А, Б, А значит, из этого следует, что С, В, вот эта вот гипотеза. С, В, меньше, чем R от А, В, Нный, В, Нный, С, В, в квадрат. Согласны? Не Гипотез АБЦ, не поспоришь. Дальше это равно чему? R а. от АБЦ. в квадрат. Ну, понятно, снял степени. Но это меньше или равно АБЦ в квадрат, потому что Р от АБЦ не превосходит просто АБЦ. Но, с другой стороны, если верно, что а в n плюс b в n равно c в n, и это все положительные числа, тогда а меньше c и b меньше c. Поэтому это меньше, чем c умножить на c умножить на c в квадрат. Да? А это что? c в шестой. Итак, а, если верно это равенство, c в n, то c в n меньше, чем c в шестой. Что это означает? и n меньше 6, теорема Ферма полностью доказана. Все. Теорема Ферма является элементарным, тривиальным следствием гипотезы АБЦ в ее вот этой форме. Может, Ферма знал гипотезу АБЦ? А-а-а! решение на полях имел в виду вот это? Оно поистине красивое? Не, ну просто это означает, что на полях. Не Не знаю. Все может быть, но доказательство Ламе не вмещается. Но, возможно, он знал, что здесь можно поставить не 2, а 1,7. И тогда пятерку уже хватает, по-моему. Нет, 1,7 еще не хватает пятерки. 1,60, там, типа, 5, да, уже хватает. А там как раз, о, как точно все, вот там, как раз 1,62, 99, да? да. Конечно, конечно, то есть это вывод. Терема-фирма из гипотезы АБЦ. Но про доказательства гипотезы АБЦ, ну, там целый холивар был. В тринадцатом году один японский тип заявил, что у него есть доказательства. Опубликовал, а там тысяча страниц. Ну, как бы, кто будет проверять тысячи страниц? Ну, как бы идиотов нет, да? Ну, или настолько увлеченных людей. Но все-таки нашелся прекрасный человек, Иван Фисенко, он разобрал, э, а, он уговорил э, автора этого самого, по имени Моши Зуки, э, представить доказательства гипотезы АБЦ на нескольких семинарах. И результатом этих семинаров в 2018 году Стала статья, по-моему, уже всего лишь на 400 страниц, в которой, соответственно, было все понятно и просто. Настолько понятно и просто, что два человека решились взяться и проверять. Один из них Питер а другой не помню, как его зовут. Через два месяца напряженной, кропотливой работы они объявили, что на странице номер там такой-то находится серьезный, невосполнимый изъян с чем Машизуки не согласился и опубликовал свое доказательство в японском журнале, который ему, ну как бы карманный его собственный журнал. На сегодня вот как бы в Японии считается, что гипотеза АБЦ доказана, а в остальной части мира считается, что она не доказана. Но и в Японии тоже считают только те, кто как бы в его лагере находится. Но проверить это невозможно. Я... Не могу проверить это доказательство. Я его не понимаю совсем. Вот, ну, как бы я его не понимаю, начинается с второй страницы. Вот, поэтому, как бы, вот теорема фирма тоже я не понимаю, но там, там несколько сот человек понимает. И никаких сомнений уже в этом смысле нет. Гипотезу Пан понимает сотни человек, там безусловно, в мире. Вот, то есть в этом, в этом смысле нет вопросов, а вот здесь вопросы есть, но, скорее всего, конечно, если Питер Шольц очень серьезная математика, один из лучших сейчас в мире. И если он говорит, что это нашел изъян и неустранимый изъян, то, видимо, надо признать, что доказательства пока нет. Вот. Ну а давайте я все-таки в завершение расскажу, как получено вот это. Ну еще про один метод, который можно было бы, в принципе, использовать. Мой, мой сын запрогал его, там у него посыпались некоторое количество трое КБЦ, таких веселых разных, но они в основном известные были. Значит, и так... Итак, вот смотрите, есть у вас какое-нибудь иррациональное число, например, π. Тогда можно его разложить в бесконечную цепную дробь. Это такое выражение, когда выделяется целая часть, оставшееся все переворачивается, из него тоже выделяется целая часть, оставшееся переворачивается, из него выделяется целая часть, Переворачивается, выделяется целая часть. И потрясающим свойством числа π является то, что у него первые четыре вот этих вот целых части как-то на дрожжах растут. Дальше уже этого не будет, но вот этого вполне достаточно. Вот это очень мало. Это настолько мало, что если я проигнорирую вот это, то вот это будет... Сверхточным приближением числа π. Это 35-113, если вычислить. Очень легко запомнить, кстати. 1, 1, 3, 3, 5, 5. Делите пополам вот это, и это вверх, это вниз, и у вас число π. 6 знаков после запятой. То есть точность 1 миллионная даже выше. Дается всего лишь обычной вот такой дроби. То есть, если вы хотите, например, посадить, ну, какую-нибудь там. Не знаю, какую-нибудь летающую тарелку куда-нибудь посадить на Юпитер, да? Ну, наверное, этой точности уже не хватит, но только чуть-чуть там не будет хватать. То есть это, это, это дает, ну, как бы, точность почти всех разумных процессов, которые только можно представить, одна миллионная. А всего лишь там 355-113. Вот, ну и как бы идея такая, что, коли так, коли так то для некоторых чисел понятно, как получать их, Цепные дроби с помощью компьютера, по крайней мере. И давайте попробуем значит, ну, поискать просто среди них какое-то число, которое на каком-то месте даст какой-то огромный безумного размера коэффициент. Да? Дальше его игнорируют, да? этот коэффициент, вот то, что дальше идет. И это будет сверхточное приближение. Ну и что вы думаете? Товарищ запустил программку по всем простым и по всем степеням Каты из P. Вот взял и вперед p равно 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 и так далее. k равно, там, Ну, начиная с тройки, двойку, там, по некоторым причинам двойку брать бессмысленно. Есть теорема Лагранжа о повторе в цепных дробях для квадратичных иррациональностей. Поэтому надо начинать с третьей. Вот, ну вот он взял, взял, взял. И что вы думаете? Что вы думаете, у него выходит? Компьютер выдает, что корень 5 из 109... Равен, я не способен это запомнить, я это записал. Тут у меня две самые популярные лекции в самом начале тетрадки, это песни, которые я умею петь. Ну, точнее, сразу умею, без вопросов. Есть еще список, который иногда получается. Так, так вот, 2 плюс 1 делить на 1 плюс 1. Делить на 1, плюс 1, делить на 4, плюс 1, делить на 77733, плюс что-то. Вот понимаете, как, э, как людям на хайп идет. А? Вот, вот как, вот, как можно словить хайп ни на чем? Ты запускаешь программу. Она тебе перебирает, пейка Очень быстро, естественно, находит это. Ну, шо, сегодня что Программа сегодняшней, знаете, как быстро работает, да? Там, чтобы разложить это все там алгебрические числа, это все пакеты. Мон... А? а вычисления у него были в вещественных числах, Или, или все-таки это, это было расширение? Нет, не не нет, это пакеты, связанные с алгебрическими расширениями, естественно. Там эти математика всякие. Там есть с этими действиями все. Цепные дроби очень быстро, как бы, это все а делают. Конечно, не-не-не, не, здесь точная алгебра должна быть. Вот. Ну и что вы думаете? Ну, что мы думаем? Ну, понятно, что игнорирование вот этой части почти не меняет самого числа. И получается, что корень пятый из 109 с большой точностью равен 23 девятых. Настолько большой, что даже просто вот если вы возьмете 23 девятых и возведете пятую степень, там будет 109.8 нулей подряд. Кажется, кто-то из моих слушателей как-то проверил, просто взял калькулятор и проверил, что там 8 нулей подряд идет. Ну, То есть это совершенно невозможная просто точность, совершенно безумная. Но это же что означает? Это вот как бы как с уравнением пели, с которого мы начали? y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1. Что это означает? Пока проверяйте, правильно ли, что там 8 нулей подряд. А, 4 все-таки. Тогда прошу прощения, но все равно очень точно, это очень круто. Так вот, x y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1 означает что? Что y квадрат максимально точно равно 2x квадрат, как только можно сделать в целых числах, да, потому что в целых числах ну, меньше, чем единицу, разницы вы не сделаете, иначе корень из 2 будет рациональным числом. Но это просто означает, что как бы y делить на x — это максимально близкое приближение к корню из двух, которое только есть. Ну вот как бы это вот принцип цепных дробей. На самом деле все эти решения из цепной дроби для корня из двух получаются. Вот, а здесь вот такая, а здесь вот такая. Но тогда это означает, что 109 с очень большой точностью равно 23 в пятой делить на 9 в пятый, которые еще, и понимаете, еще этой заразе повезло, что эта девятка — это 3 квадрат. Это же, понимаете, да, какое везение. То есть с огромной точностью, а следовательно с огромной точностью 109 равно 3 в десятый на 109 равно 23 в пятый. Осталось только проверить, с какой точностью. Ответ с точностью 2. Это соседние через одно числа. И вот это и есть та самая великая и ужасная тройка, для которой 1,62,99. Самая чемпионская на сегодня. Ну а завершу я тем, что, во-первых, вы можете на самом деле поэкспериментировать с какими-нибудь дробями. Я не уверен, что он там, я думаю, что он на этом успокоился и ушел в запой от счастья. Может быть, там есть какие-нибудь варианты еще похитрее, что-то вот в этом духе, и там что-то еще будет. Во-вторых, для вот этих кривых можно продолжать пытаться в каких-то кольцах целых алгебраических чисел работать, Может быть там тоже что-то новое родится, не знаю, не пробовал, но, но в этом месте, понимаете, в этом месте еще не наработано ничего. Это вам не теорема фирма. это гипотеза всего-то какие-то 20-40 лет. Она вот, то есть получается, что в принципе чуть-чуть право-влево от тех методов, которыми уже работали, и будут вываливаться на вас новые серии легко, легко. Это, конечно, не какая-нибудь там, это не то, что великую теорию ферма доказать, но это некий след оставить. И как бы, в принципе, вот каждый раз, когда получается новая тройка, исходя из каких-то новых идей, выясняется, что в ней этот фактор неминуемо прижимается к земле. Прижимается к земле. Вот, как ни крути, из всех этих бесконечных серий троек, ну то есть видно, что вот внутренние алгебраические причины. То есть Я чем больше вникаю в гипотезу АБЦ, тем больше я верю в то, что она верна. Потому что куда ни глянь, везде вот это вот, вот такое вдавливание в землю идет этого коэффициента. Ну и наконец, значит, метод, который я предложил своему сыну Михаилу, он в данный момент в Сочи пишет Всероссийскую олимпиаду по информатике в Сириусе. Молодцы, кстати, вот они брали билетка, да, да, это было где-то в конце февраля. Вот, там на пару дней закрыли аэропорт. Там. В общем, они сразу взяли на поезд. На всякий случай. Вот, ну и вот сейчас они там пишут, а метод такой. Напишите А логарифом 2, плюс Б логарифом 3, плюс С логарифом 5, плюс D логарифом 7, плюс е e пропускаю, чтобы не путаться с этим самым, с е, e, да, 11 плюс так далее, а, примерно равно нулю. И на компьютере ищите комбинации целых a, b, c, d, f и так далее, при которых это равенство становится очень-очень-очень-очень точным. Ну, то есть, грубо говоря, вам тоже должно повести, как этому мужику с корнем пятой степени из 109 как бы берите диапазон некие простых чисел, их натуральный алгоритмы, понятно, до тысячного знака элементарно просчитываются там, до очень хорошей точности. После чего снабжаются целыми коэффициентами и просто заруливается там, насколько компьютера хватает, вы обнаруживаете случаи, когда это равенство примерно равно нулю. А почему? Причем тут гипотеза АПЦ? А вот причем, если после этого это равенство экспоненцировать, да? то есть e возвести в него то справа e в степени 0 это 1, а слева примерно будет, соответственно, это равно 2 в а, 3 в б и так далее. Вот. Теперь дальше. Так как эти числа были целые, то часть из них были положительные, а часть из них были отрицательные. Да? Ну, из нулевых Ну, значит, положительные оставляете влево, а отрицательные направо. Получается что-то типа 2 в 17 на 7 в 5. Например, на 29 в квадрате примерно равно 3 в 10, там на 11, на 13, ой, на 11, ну да, на 11, допустим, на 13 в кубе. Да я так, честно говоря, от балды написал. Но дело в том, что если вам повезет, то разница опять будет 2 или 3, например. Ну, это, конечно, вряд ли. Если здесь разница будет 2 или 3, то вы побьете этот рекорд. Но если даже не 2, и 3, а, например, 25 тысяч, то это все равно. Видите, какие здесь числа? Даже если 25 тысяч с лишним там проверится и обнаружится, что ну, как бы радикал от него, ну, как ожидаемо равен ему самому, а это чаще всего и случается, да, с числами, ну, там не сильно меньше. Но все равно, значит, его самого умножайте на эти несколько простых. Ну, такой метод. Но я более-менее на этом и хочу завершить, только хочу вас спросить, а вы понимаете, как быстро проверить на компьютере, что число n свободно от квадратов, то есть что радикал числа n равен n, что все простые в разложении встречаются только в первой степени? За какое количество шагов и как? Ну вот если вы просто проверяете простоту, что вы делаете? Правильно, перебирайте до корня квадратного из n. Так вот, здесь надо перебирать до корня кубического из n и про каждый простой спрашивать, э, входит ли оно просто или в квадрате. Ну и более-менее это очевидно. Ну так, почти очевидно, что это вот э, э, это уже все. В частности, например, проверить число в районе миллиарда на простоту, это уже набор некий, ну как бы довольно большого количества действий, нужно проверять до 30 тысяч все простые. А проверить такое же число на то, что его радикал равен ему самому... Это проверить простые только до тысячи, до корня кубического из миллиарда, да? А тысячи, ну это фигня, там сколько простых-то, несколько штук всего, ну как, сотни-две, и все. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Вопросы?